Привет, ребята! Меня зовут Таня и это очередное видео на моем канале, так что не пропустите. Короче, я решила снять небольшой ролик, скажем так, такой некий ром-тур по моему дому. Зачем мне это нужно? Знаете, я, наверное, хочу все-таки избавиться от своих каких-то комплексов, потому что когда ты смотришь блогеров, которые снимают шкафы в квартирах и дорогой мебелью, у тебя возникает полноценности. Поэтому я частично покажу свой дом, может быть потом остальное покажу, короче говоря, это будет небольшой влог. Так что добро пожаловать ребята. и кстати ребята жду от вас поддержки, конечно же, комментариев, ну и подписки и лайки не забудьте. Так, ну что ж, пока наводила красоту, у меня вот проснулся и еще одна проснулась. На сегодняшний момент вот, дети у меня все дома, болеют. Мы вчера сходили в поликлинику, нас взяли у сына, а, тест ну, на коронавирус. Вот 28 будет результат здесь. Поставила на зарядку еще, еще одну камеру. Да, вот мы сейчас покушаем. Давай. Мы сейчас покушаем, потом начинаем заниматься делами лечиться заодно. В сегодняшний момент ваш гид по местным джунглям. Покажу дом. Да? Детей. Так, ну вот это вот наша с малышом комната. Сейчас я вам ее покажу. Мы, честно говоря, сделали ремонт просто на скорую руку. Вот это вот наша комната. Ой, Лева, не тяни, пожалуйста. Мы сделали такой небольшой ремонт. Да, такие. я выбрала. Обои, блин. Какашечного цвета. Я все потом смеялась сама над собой. Сейчас, конечно, буду вещи все это все буду убирать. И мы покупали обои, и магазин сгорел. Очень жалко. Там просто огромный выбор обоев. Будут? О, нас хорошо видно, да, нас хорошо видно. А, это я показала вам свою комнату, а потом посмотрим там, где что дальше. Комната у нас, а, будут еще две комнаты мы пристраиваем для детей, для старшей дочери и для сына. А, где сейчас они... Живут в той комнате будет комната Лвина. Да, Лвиная комната, да, отдельная. Детям мы строим тоже отдельные комнаты. Пока мы, ну муж у меня залил фундамент, потом я вам покажу. В этом году, конечно, мужу моему досталось он. Бедняга. Ребят, на его месте должно быть я Пантус нам, ну, еще сегодня, что ничего не доделано. А, еще будут поручни. Это Маруська, да, Маша? Это дети принесли, ну, подобрали где-то. Мы ее приютили. Жалко было. Вот, муж заливал. Я уже забыл как он называется -то. фундамент вот заливал фундамент вот так вот выглядит наш дом маленький правда но комнаты тоже будут детям небольшие я хотела детям комнаты большие но нам просто представляете какую крышу надо будет выводить чтобы сделать <смех> большие комнаты. Хотя я вообще страсть, как мечтала, чтобы у детей были большие комнаты. Но будут где-то примерно 3 на 4. Так вот где-то. Я всегда почему-то, когда снимаю видео, муж думает, что я говорю про него что-то плохое. Но он старается ради нас он нам сделал для того, чтобы нам с малышом было проще да, чтобы мне было проще выкатывать коляску, соответственно, санки потому что коляска тяжелая вот это вот. вот поэтому он нам сделал Ну вот еще ничего не доделано, конечно будет уже доделать на следующий год вот так пока не снимаешь в голову всякие разные мысли приходят, о чем снимать а что вообще говорит на камеру? Как ты все? Все мысли куда-то улетучиваю. Хотела вам показать кухню, но сейчас я здесь немного уберу, потому что я просто не могу этого даже из рук выпустить, потому что он мне не дает. Ну, сейчас давайте я. Сейчас вам все расскажу, покажу. Очень сложно назвать это кухней, потому что у нее 4 входа и 4 выхода. А вот это... Сейчас. Так, вот этот вход, мы его сделали сами. А, то есть вот этого тоже не было. Это была эта пристройка. Там у нас туалет, ванная. А, ну здесь, соответственно, как бы выход. И выход вот сюда, в нашу уже комнату. Вот, то есть, то, что, то, что здесь, здесь вот, ну, потом, как по планировке, мы планируем сделать гардеробное, убрать окно, ну, и так далее, и тому подобное. Здесь будет вход в комнату дочери, здесь будет вход в комнату сына, вот, где сейчас висят шкафы, а вот, окно, окно мы это заделаем, то есть, что вообще хочется сказать про окно, окно сделано вообще на старые рамы что мне конечно не очень понравилось но деваться некуда будем потом все это переделывать все выделывать. короче вот так давай вот так вот развернемся а честно сказать зачем я вообще это все показываю да? Фу, наверное я хочу избавиться от каких-то своих внутренних комплексов потому что, да, знаете, как-то не в пентхаусе живем, да, да, и не супер-пупер-евроремонт у нас, конечно, но мы стараемся, делаем, и со временем мы все сделаем, здесь у нас будет гостиная. Потом дальше покажу вам то, что там, там вообще кошмар, старая мебель, потому что, но ну, сейчас новую не имеет смысла покупать Когда будем делать конкретно из туалета кухню Потому что туалет большой Эту кухню не назовешь Потому что она проходная, я уже говорила Что, тебе мой микрофон понравился, да? мой микрофон понравился Вот, потом я вам, конечно, все покажу Ой-ой-ой Давай, ты будешь меня интервьюировать, давай сильно Ну что ж, ребят, подписывайтесь Ставьте лайки и увидимся с вами в следующем видео. Не знаю, какое у меня будет следующее видео. Скорее всего, может быть, до конца вам все покажу, расскажу. Всем до встречи. Всем пока-пока.